Играй, заигрывай и выигрывай легко. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас в студии эксперт по отношениям между мужчинами и женщинами Ксения Сидельникова, по образованию режиссер-педагог, сертифицированный актер дубляжа. Медийный, ведущих медийных программ, практически эксперт в области отношений, тренер по грамотным знакомствам в интернете, финалистка национального конкурса «Красоты королевы России» 21 -го года, самая взрослая участница, не буду озвучивать э, сколько лет, потому что Ксения просто шикарно выглядит, и пусть это останется немножко такой интригой. Я очень благодарна, что Ксения согласилась прийти э, ко мне на интервью, поделиться своей информацией, своими знаниями об отношениях с мужчинами. Тем более тема такая классная, заигрывать, особенно э, в нашем возрасте. Многие женщины думают, что заигрывать в нашем возрасте уже не надо. Оказывается, это тот важный инструмент, который нужен всегда, в любом возрасте. Я предоставляю э, слово Ксении. Начнем с того, что э, в любом ли возрасте можно заигрывать с мужчинами. Давайте уже вот с этого начнем. Ксения, хорошо? Хорошо. Ксения. Хорошо, здравствуйте. А, ну что, с, конечно, можно в любом возрасте заигрывать, ведь это наша женская, ну, можно сказать, суть где женщина кокетничает и как-то вот ведет, в смысле, мужчину туда, куда им нужно, паре, мужчине и женщине. Я вспоминаю всегда по поводу заигрывания свою маму. правда, ее сейчас уже нет, но даже когда она лежала на больничной койке, она умудрялась кокетничать с доктором, поэтому возраст тут вообще ни к чему, это женская суть, и кокетничать, заигрывать, строить глазки – ну не знаю мне кажется это эмоции которые передаются мужчинам и мужчинам это тоже нравится когда женщина заигрывает Лена? я тоже с этим согласна да, я тоже с этим согласна что заигрывать не только можно но и нужно в любом возрасте это включает определенные биопроцессы в нашем теле в нашей реальности в торсионных полях и дает возможность получать удовольствие от жизни, в первую очередь. Насколько важно для женщин не плыть по течению, а именно создавать свой сценарий в жизни? Такой вопрос, Те, да. Я даже вот ну, не могу на него ответить однозначно. Но, я думаю, каждый человек, услышав этот вопрос, скажет, что плыть по течению не есть хорошо, и это не только женщин касается. Но женщины вообще в природе своей являются такой субстанцией, более динамичной внутри, нежели, например, мужчина, да? И да, действительно, у женщины должен быть свой сценарий, потому что если у женщины своего сценария нет в отношениях, то она пойдет по какому сценарию? По мужскому. А по мужскому сценарию обычно все, все легко и просто, все раз, два, три в койку, что называется. А у женщины, женщина, которая создает свой сценарий, она таким образом позволяет мужчине расти она его взращивает, и таким образом они, как пара, идут, ну, можно сказать, к Богу или ну, в нечто такое сверхъестественное, божественное? Но мне кажется, это, это очень важно для того, чтобы двигаться и развиваться в нашем мире. Угу. Как вы думаете, от женщины все зависит? Как по-вашему? Ну, конечно, не все от женщины, но что касается именно отношений вот, между мужчиной и женщиной, все-таки на женщинах висит, лежит или стоит, не знаю, как возлагается, в процентном соотношении, наверное, процентов 70 ответственности. Потому что, опять же, возьмем то составляющее, что мужчина все-таки это все внешнее, а женщина это все внутреннее. А отношения между мужчиной и женщиной, это все-таки относится больше к внутреннему, нежели к внешнему. Поэтому тут, это вот хозяйка женщина в этом, и она, ну опять же возвращаемся к тому, что должна иметь свой сценарий, она должна знать, что и как выстраивать какие отношения. То есть это не только отношения с мужчиной, это вначале она с ним выстраивает отношения, да. А потом далее, когда они создают семью, она уже, от нее зависит, какие отношения будут с родственниками. Какие отношения будут у отца с ее детьми и вообще между ними? Вот это все-таки здесь уже ну, преимущественно здесь женская задача, на мой взгляд. В древние времена женщина, которая сумела построить отношения со всей семьей своего мужа, иногда даже с непредсказуемыми персонажами, и она научилась с ними взаимодействовать в позитивном ключе, считалась святой. Вот. Сегодня ну... у нас многие даже не знают, что к этому нужно стремиться. Но на самом деле это тоже важно построение отношений со всеми угу. В семье. Угу. Соглашусь. Ксения? Да, соглашусь. Угу. Соглашусь полностью. Угу. Буквально недавно прочитала комментарий под одним видео. Молодой человек, ну, на мой комментарий ответил, я говорила о том, что. Очень важно уметь мужчину, любого мужчину, который ориентирован, возможно, на низменные потребности, очень важно уметь вывести его в любовь. И э, я долго объясняла другой девушке в комментариях, э, мужчина подтвердил мои слова, ну, то есть мои мысли он озвучил, то есть написал. Что, естественно, мужчина, когда притягивается к женщине, он притягивается на нижних чакрах, но только женщина может и э, имеет такое право, и и должна, должна да должна, это ее обязанность, взрастить мужчину до чакры любви, и чтобы вместе они потом вышли уже в сверх -я, что называется. Вот. Но это вот обмен, да, из, это обмен энергиями, да, когда происходит энергообмен мужчин и женщины. Угу. это, это да. грамотно, это, это приведет к счастью, просто вот и все. Да, многие женщины думают, что мужчина должен быть прийти готовый, вот как это, помидоры из магазина пришли да. готовые, порезала только в салат и все, да, а мужчины, они... Все уникальные, женщины тоже уникальные. Нельзя сделать э, готовый продукт мужчину для каждой женщины. То есть женщина должна довести до того уровня, когда она будет говорить, все, это мой герой, это то, что я хотела. И это работа женщины. И она не физическая, она такая внутренняя. Да. Согласна с этим. Да. Ксения, а вот э, манипуляция и влияние. Как правильно это использовать? Все знают, что манипуляция некомфортна ни для кого, да, и, как правило, манипуляция приводит к разводам, да, или, по крайней мере, к некомфортному состоянию. Люди, если не разводятся, там живут по долгу, то в конечном итоге там один другого ненавидит просто, то есть это тоже не те отношения, к которым мы стремимся, скажем так, да, то есть какие отношения могут получить люди и не проходя никакие обучения, им не нужны никакие мастера, то есть это можно получить такое. Все-таки мы будем говорить о таких отношениях, когда оба в паре счастливы. Mm -hmm. Давайте попробуем, вы расскажете свои секреты, как это все применяется с точки зрения женщины, да? влияние, манипуляция, чем они отличаются. Mm -hmm. Да, тень, а? хорошо. Смотрите, вот э, я могу сказать, у меня был, был период, когда к манипуляциям относилась просто очень жестко и категорично. Но потом поняла, что mm -hmm. ну, мы все немножечко манипулируем, манипулируем. Нами манипулируют везде сплошь и рядом. Это и маркетинговые ходы, всевозможные, и акции, которые мы в магазинах видим. И купи две по цене, три по цене одной, там, или две по цене одной, или еще что-то, да, или подарок получи, или приведи друга, получи подарок. Ну, неважно, дело не в этом. Это все ход, маркетинговый ход, это все идет из NLP, мы все знаем, да. И тут зависит mm -hmm. от того, манипуляция, это тоже влияние, это влияние, это умение влиять, и это определенные техники, определенные знания, фразы, определенные алгоритмы, где выстраиваются, да, определенное поведение. Но тут зависит от того, какая концепция, то есть цель какая у этой манипуляции. Действительно использовать человека и сделать его несчастным, действительно, сделать отношения, если касается отношений, сделать эти отношения токсичными, чтобы человек болел, страдал и мучился, или же цель другая, действительно, или вот мужчина-пикапер, да, манипулирует, что они делают, чтобы затащить женщину в постель, у них цель переспать как можно с большим количеством женщин, ну, таким образом они самоутверждаются, а, и все идет естественно, от да, низкой соматации. Потом сомоции. они патентами становятся к 30 годам? Ну, это все из-за низкой самооценки. Вот такое есть. Да, да. Что там с ними происходит, mm -hmm. потом и вполне возможно. И как бы это не исключено. Ну, что ж там. Вот. А, а что касается тех манипуляций, можно сказать, или как вы правильно заметили, влияние, умение влияния, техники по влиянию, да, да которыми я обучаю mm -hmm. женщин, это как раз относится к цели выйти замуж в счастливый брак, по любви, чтобы был рядом любимый. Ведь очень много женщин выходят замуж не по любви, а потому что, ну, либо гормоны, либо да. рожать надо, либо родственники сказали, либо он состоятельный. Он чтобы не одной быть. не быть, чтобы как у всех. Да, и это тоже. А, вот. Ну, разные причины, но, но не по любви. Это потом она там лет через пять понимает, что оказывается, она его не любит, и вообще он ей нафиг надоел. И начинает издеваться, и уже тогда мужчина да. начинает страдать. Понимаете, тоже женщины такие не очень порядочные. Все идет от бездуховности, опять же. Вот, поэтому тема не пуля... нас не учили, кстати. Да, нету базы вот этой духовной, нету вот этого, где уже с детства мужчина-бога творит свою женщину, ну, девочку, будущую жену, а женщина-бога творит из своего мальчика, то есть будущего мужа, это, ну, где кто? Но мы сейчас этому учимся, и как раз все техники и все мои, ну, мой коучинг, он направлен именно на это, чтобы сотворить, вместе создать из самца обычного, действительно мужчину, достойного и героя, героя моего романа. Исполнителя вот. всех желаний. Да, волшебника, да, Джина. Ну, конечно, чтобы он сам захотел. И тоже мужчина же более эстетичный по природе, по своей. Мужчина не будет ничего делать, если он не полюбит, не влюбится в женщину. Ну, зачем ему это надо? А вот чтобы влюбиться, конечно. по молодости мы влюбляемся как? Ну, преимущественно это гормональный всплеск. Почему у нас в молодости легче строить отношения, а уже когда 40-45, а уж за 50, когда тем более, еще сложнее. Потому что, во-первых, и гормоны уже не так вырабатываются. Во-вторых, опыт уже у многих печальный. А опыт, как говорится, не пропьешь, да? И, да. ну, люди уже так опасаются вступать в отношения. Ну, как женщиной где-то и мужчины. Да. Потому что у многих, угу. у многих, я вот сколько девочек проводила, да? Да и я с мужчинами-то сколько переобщалась. У многих токсичные отношения прошлые были. У многих и все это я бы сказала у большинства да, да у большинства потому что ну, это все от безграмотности от безграмотности мы да. долгое время жили просто в невежестве как по отношению к своему телу да к своему здоровью так и по отношению к близкому человеку То есть мы ну вот, да, манипуляции, может быть, слово такое громкое, такое, может быть, едкое, да, но все зависит от отношения, и от, от, от своего отношения к этому слову и к той цели, зачем использовать эти техники. Вот. Я несу благую весть, я несу благую цель, то есть концепция моя для того, чтобы сделать людей счастливыми, и даже если приходится где-то как-то вот немножечко... А, сманипулировать, нового во uh -huh. uh, Мне понравилось, uh, когда я с мужем с вами начала встречаться, я увидела очень ярко такой вот инсайд, прям у меня был, что у мужчин нету слова «надо», это только женское слово, что «надо», надо еще сгонять на работу, надо купить продукты, надо с детьми уроки выучить, надо uh, постирать там, погладить, все у нас через «надо». Uh -huh. У мужчин нет этого слова, у них хочу вместо этого. И вот мой муж, когда со мной общается, он говорит, ты хочешь сделать это, что ты хочешь сделать, да, то есть у него вот даже вопросы другие, вот так вот, ну, по-другому, для меня вообще инсайт был. И вот я сейчас поняла это и действую через хочу. То есть я понимаю, что моя задача включить мужчине вот это хочу, когда да. мне нужно что-то сделать. То есть по большому счету женщина это та сила, которая включает физическую силу мужчины через хочу. И здесь, ну, я бы вот лучше назвала все-таки влияние, все-таки манипуляция, это некомфортная даже, наверное, для обоих, да, или это цели, когда человек ставит эгоистичные, то есть я хочу вот это, и мне надо вот как-то по всякому сделать, чтобы вот тот сделал, да, или та сделала, да, а mm -hmm. когда это влияние, то это на благо обоим. Пусть это для роста обоих, пусть это для каких-то совместных планов. Я вообще считаю отношения э, женщинам, когда приходят и говорят «хочу замуж», я им всегда говорю, нужно ставить сверхцель. То есть для чего ты хочешь замуж, что вы вместе будете создавать, какое творчество вместе вы будете делать, чтобы планета Земля стала красивее или красивее. да. Mm -hmm. ну, есть у меня такие моменты, я иногда не знаю, как правильно сказать. Uh, и вот эта сверхцель, когда есть, когда женщина понимает, я хочу вот это, вот это творчество реализовать в своей жизни, и для этого мне нужен мужчина, тогда легче выходить замуж. Mm -hmm. Когда вот этой цели нет, просто выйти замуж, то это тоже, в принципе, uh, ну, бесцельно, да? то есть mm -hmm. и здесь женщины на этом поприще делают очень много ошибок. В каких случаях женщина выигрывает? Давайте вот про это. Это опять про наше влияние и манипуляции, да? Да. И может быть, в каких случаях не выигрывает, да? То есть, вот, может быть, какие-то примеры вы можете привести, Ксения? Да, я, конечно, могу. Потому что мы зачастую, ну, бывает такое, особенно в начале отношений, когда еще э, мужчина узнает женщину, да? Когда еще он не знает, кто перед ним, а он относится к ней как просто к красивому оболочке, с которой можно получать наслаждение и довольствоваться этим миром. Но а, здесь вот как раз есть женские хитрости, когда женщина может а, играть с мужчиной и выигрывать. И тут... А, можно назвать это как многоходовки, mm -hmm. такие <laughs> многоходовках. Mm -hmm. uh, ну и как в шахматах, иногда бывает пешку даже съесть, чтобы вый выйти в дамки, да, что называется. Иногда бывает и потери. Uh, иногда мы проигрываем, но проигрываем, как говорят, проигрывая в бою, мы выигрываем целую войну. То есть вот здесь вот нужно... Mm -hmm подходить грамотно к тому, если мы хотим выиграть выиграть в целом в отношениях, то где-то подходить надо, где-то может быть и проигрывать, потому что мы не всегда женщины. Ну, во-первых, в первую очередь, выигрывая, ну, ну как, мы, женщина, сама субстанция текучая, да, это стихия. И вот если женщина, например, превращается в твердь. Вот это меня касается, у меня очень внутренний мощный стержень. Я сверху такая, пушистая, мягкая, воздушная, да, веселая, легкая. А внутри очень, очень серьезный стержень. Жизнь ее, так сказать, воспитанный. Вот. И очень часто мужчины, натыкаясь на этот стержень, отступают. И... У многих из наших женщин, которые привыкли сами все на себе тащить, этот стержень, он формируется прям такой, прям как скала внутренняя, да? И вот здесь вот в отношениях с мужчиной, чтобы не перегнуть эту палку, нужно понимать, где отступить, где превратиться, вот просто вот в состоя... взять состояние воздуха, воды, да? Если... Почему мужчина может ударить женщину? Потому что она в этот момент тоже мужчина. Она в этот момент, да. И если она в этот момент умеет ну как-то себя поймать, отследить и раствориться, то у него не будет желания ударить. Ну как можно ударить воздух? Или воду. Да хоть бей, хоть бей по воде. Ты То есть вот это вот такая вот наша... Наша, чисто женская, так скажем, выигрыш наш в этом. То есть нам кажется, что если я, допустим, где-то растворилась и не отстояла свою правоту, нам кажется, что я сейчас победителем выйду из этого спора там, или какого-то взаимодействия. Да? Но на самом деле очень часто бывает, когда идет напор, и женщина растворяется, Мужчина как бы проваливается, он кажется ему, что он победитель. Но ведь за каждым победителем стоит обязательно какая-то женщина, которая женщина. его к этому к этой победе подвела. Поэтому э, вот все поговорки тут уже сходятся. Ше, э, женщина шея, мужчина голова, и все это, куда шея повернет, туда голова и посмотрит. Так что... Мама шахрызаты, добавлю немножко, да. Да? говорила да. своей дочери. Дочка, если твой муж гневается, стань маслом, и его меч не причинит тебе никакого вреда. Да? Здесь именно об этом состоянии женском, когда женщина упирается и пытается быть там спорить где-то, да? Вот, вот это идет как два барана на узкой дорожке. А когда женщина может раз и в воду превратиться в масло превратиться, да, вот что-то такое вот. Ну, хорошо, дорогой, как скажешь, как я своему говорю. Он мне говорит, знаю я твой, как скажешь. Завтра же все равно сделаешь, как тебе надо. Да. да, завтра сделаю, как мне надо. Но сегодня, дорогой, как скажешь. У меня бывший, я к слову, Это бывший муж. круто. Уже теперь бывший, да. Но он всегда говорит, ну, Господи, Ксения, ну, почему получается так, как ты хочешь всегда? Ну, как так да, да, да. Быть? Не знаю, грустно. Да-да-да, потому что... Когда мы уступаем, я вот со своим потом готовлю переговоры, какая-то ссора где-то там вот встала, да, потом переговоры готовлю, все прописала, ему показываю какие-то плюсы, минусы, все это в переговорах, и потом он идет на 7 уступок. Не я ему он. Просто в какой-то момент я тоже сдаю позиции. Еще вот мне нравится пример приводить Кришна, да, я mm -hmm. просто в ведической культуре много читаю, он в войнах очень часто отступал, чтобы выиграть войну. То есть заманивал куда-то э, противника, который думал, что все, я побеждаю, побеждаю, побеждаю. И в конечном итоге побеждал Кришна. Mm -hmm. Вот женщина должна действовать точно так же. То есть где-то сделать шаг назад, потом два шага вперед. Да? Но здесь важно просчитывать эти сценарии, yeah. точно понимать где нужно шаг уступить, а где ты уже можешь наступать. Да? То mm -hmm. есть это нужно заранее, как несколько шагов шахматов, да, вот как вы привели пример, вот mm -hmm. это очень важно. Да, я Хорошо. еще добавлю, Елена, сюда, mm -hmm. надо mm -hmm. чувствовать все таки мужчину, надо понимать и чувствовать, в какой момент нужно себя проявить, да, какую-то настойчивость, а в какой момент нужно, ну, немножечко как-то вот... Ну, лавировать, так сказать, в взаимодействии. Это всего касается, да, да, особенно да. на начальном этапе, когда мы фундамент закладываем отношений. потом это естественно, но ну, а потом оно просто как по маслу идет, когда уже наработан этот фундамент. А вот в начале да, очень да, сложно. Да, когда... Все же индивидуальные, и новый мужчина, новая женщина, и он присматривается, и она присматривается. И вот тут вот очень важно уметь не перегнуть палку, в своем достигаторстве у нас женщины, многие mm -hmm. достигаторы, да? Но и в то же время, как mm -hmm. бы, дать возможность мужчине тоже, чтобы он не сидел на попе ровно, а тоже как-то действовал. Уметь вот. защитить свои границы по-женски. И в то же время быть вот, вот гибкость вот эта нужна. Потому что многие женщины у нас заваливаются, либо я такая и все будешь делать, как я сказала, да, yeah. либо наоборот, такую жертву, что вот он с ней делает что хочешь, и я тебе буду поддаваться, да? mm -hmm. И вот они ошибаются, потому что женщина – это спектр эмоций, это целый набор ролей, которые мы должны играть. И когда женщина понимает и своими ролями пользуется творчески, как художник красками для картины, в жизни то мужчине с такой женщиной интересно супер интересно он вообще не знает что произойдет каждую следующую минуту как она отреагирует что будет и для него вот эти вот все роли раскрываются и у него не возникает интереса смотреть на других женщин потому что его женщина супер разная каждый день и вот многие женщины вот это вот не распаковывают себе то есть она либо в одну сторону заваливается там командир, диктатор такой, да, либо в другую сторону заваливается, э, делай со мной что? Вот это большая ошибка. Нужно все вот эти роли, которые у нас есть, использовать. Тень. Да, согласна, Лен. прям даже добавить нечего. Mm -hmm. Разделяем mm -hmm. полностью. Елена, что важно mm -hmm. для фундамента в отношениях и выигрыша? для фундамента. Ну вот мы как раз плавно и перешли, да, получается, к фундаменту. Да, да, да. Как раз я начала об этом говорить. Что важно? Ну, во-первых, женщине важно понимать, зачем, зачем ей мужчина нужен, для чего, для каких целей. Мне очень понравилось, как вы ну, изъяснились, да, по поводу того, какой совет вы даете женщине, что ей нужно понять что она будет с этим мужчиной творить в этом мире? Каким образом она сделает этот мир счастливее? А, ну, это касается, наверное, больше, ну, в, преимущественно тех женщин, у которых уже есть дети, уже были семьи, и они уже как жена, хозяйка, материализовались. Потому что, вот опять же, есть такое понятие, mm -hmm. а, и это некоторые и женщины так думают, и мужчины. Мужчинам где-то после 40 ну, женщины некоторые молодые думают, ну, если мы по молодости мы создаем семью только для того, чтобы, ну, нарожать детей, там, построить общий дом, там, или квартиру купить, ну, какие-то общие дела. А вот после 40, когда детей рожать уже не надо, там, тем более после 50, да, ну, типа, зачем вообще выходить замуж или жениться, ну, как бы, ну, это не имеет смысла. Можно так вот, типа сейчас гостевые браки есть, или приехал-уехал, mm -hmm. или вот у мужчин вообще все просто, не одна, так другая, так вот у них есть, да. Вот. Mm -hmm. Mm -hmm. И ну такие какие-то безалаберные, на мой взгляд, отношения, которые ни к чему не ведут, ни в никакой перспективе. И вот здесь вот очень важно понимать, зачем действительно нужен мужчина или нужна тебе женщина. Если у вас есть, конечно, цели в этом мире больше, чем просто прожить эту жизнь, нарожать детей и насладиться этой жизнью, но еще есть что-то после себя оставить, да, какие-то творения, если есть такие цели, то тогда действительно ну, понять, какого мужчину нужно тебе, и естественно, действовать. Ну, действовать, опять же, не так, как женщины вот у нас многие действуют. Вот я пришла, увидела его и буду я с ним строить. Он подходит мне по каким-то ее, ее трафарету. Это она в этот трафарет его толкает и пихает, и вот и пытается из него что-то слепить. А он не хочет. У него другие цели. Ну, даже если они, например, занимаются одним и тем же делом. Там, я не знаю, к примеру, возьмем сетевой маркетинг, к примеру. Оба человека занимаются стил-маркетингом. Но у него какие-то другие планы в этой жизни. А у него другие планы жизни. Или он ну, ну, никак вот, ну, не зашла на него по каким-то параметрам, не знаю уж. Не вызвала определенных эмоций. Но здесь вот тут тоже вот, фундамент как действовать. Это не значит, что вот, как я описала. А действовать это значит ну, быть как можно больше заметной. То есть как можно больше знакомиться с мужчинами. Опять же, <смех> есть грань, да, знакомиться самой, бегать со всеми подряд знакомиться, или делать так, чтобы с тобой знакомились, то есть находиться в тех местах, где знакомятся, излучать из себя такую энергетику вкусную, чтобы мужчины обращали внимание, да, и уметь грамотно, mm -hmm. когда даже мужчина там, мужчины очень часто боятся подойти, я пример приведу буквально недалеко как вот позавчера, была первый раз в жизни, ну, так как занимаюсь отношениями, решила проэкспериментировать, посетить быстрые свидания. Есть такое мероприятие у нас, по крайней мере, в России, не знаю, у вас есть в Европе. Вот. И мужчина подсел ко мне и говорит: я за вами шел еще по улице минут пять. И я думала, неужели эта девушка, ну, эта женщина идет на, э, это, на это мероприятие. Быть такого не может. И вот вижу вас теперь здесь. И хорошо, что вы здесь. Я, у меня есть шанс с вами познакомиться. А если бы на улице, вот я у вас видела, никогда бы к вам не подошел. А я спросила, почему? Ну, это же видно, что нет никаких шансов. Ну, для него. Вот он так меня считал. Я к тому, что мужчины очень да, часто да, да. боятся подойти к женщине, даже если она им нравится. Я когда проходила тренинги, у нас было такое упражнение, называется «Гляделки». И я стала замечать, что на меня, оказывается, мужчины-то смотрят. Ну, потому что я сама на них стала смотреть. Я не смотрела. Мы же туннель прорыли там от дома до работы, и вот все в магазин еще, заскачем. дом работа. Ну, дети там, да, родственники. Да-да-да. Большинство так живут. Да, а тут я начала смотреть на мужчин и поняла, что они-то на меня смотрят. И вот здесь вот надо понимать свою королевскую суть, божественную, да, что мужчина может и не подойти, и можно упустить классного мужчину, возможно, идеального для тебя. Да, а... да, да, да, да, да, те, которые ждут, они теряют очень много. Поэтому э, тоже есть у меня, на... у меня есть такой тренинг реальных знакомств, сложный, соглашусь, это сложнее, чем в интернете знакомиться. Но можно себя прокачать и легко знакомиться где-то на мероприятиях, например, подойти к мужчине и э, сказать ему там пару слов и взять номерок, например, к примеру. Вот и все. То есть это мы все тоже проделываем, прокачиваем. А, опять же, возвращаясь к фундаменту, да, мы про, про фундамент говорим. А, начать действовать. Действовать, опять же, грамотно, опять же, сохраняя свою божественную суть женскую не выделяясь, не прокачивая каких-то мужских качеств в себе, ну и иметь свой сценарий построения отношений. Тот Я называю ступени роста мужчины, еще их можно называть ступени ХИД. ХИД – это аббревиатура «хочу и делаю». То есть это те ступени, по которым мужчина, проходя в момент вот этих шагов, букетно-шоколадного, букетного, конфетно-букетного периода, да, он э, растет и получает определенные вознаграждения. И тогда мужчина понимает, что он, он видит цель, он э, понимает, что нужно идти, расти, развиваться, что-то для этого делать. И он, это и самое главное, это ключевое, самое важное, что он этого хочет. То есть сделать так, чтобы мужчина захотел развивать сам эти отношения. Это знакомство с конкретной вот женщиной. Вот это очень важно. А то у нас бывает, зачастую женщина хочет, а мужчина не хочет, не готов. И проблемы, печали, страдания, слезы. А женщина же есть такая тенденция привязываться. У нас ну, такая суть. Мы привязываемся, подстраиваемся да. под мужчину. и уже... У нас даже репродуктивная система по-другому начинает работать. То есть на гормональном уровне. Вот, поэтому чтобы, чтобы создать я хочу добавить... да, нужно вот как минимум эти три вещи учесть. Хочу добавить, что когда я со своим мужем познакомилась на сайте знакомств, он мне потом уже осознался, что он наблюдал за мной да. э, за фотками, которые постоянно добавлялись на сайте знакомств э, больше месяца и думал, ну разве такая женщина обратит на меня внимание? Это было тоже для меня вот прям супер инсайт. Э, у нас у женщин тоже есть какие-то сомнения, там страхи, переживания, но у мужчин их больше, потому что женщина там накрасила губы, одела каблуки и все, уже самооценка выросла, а мужчина не красит губы, не одевает каблуки, да, остается иногда такой же, какой он был. Там, ну, в душ сходил и все, как бы ему кажется, что нормально. Поэтому у них больше вот этих вот сомнений, всяких переживаний. Плюс еще мужчины в последнее время не следят за собой, не мажут лицо кремом, там некоторые не спортом не занимаются, да, у кого-то там лысина, у кого-то животик уже, у кого-то еще что-то. И у них очень много сомнений. И я всегда девушкам говорю. Если более-менее гля... вам глянулся мужчина, не бойтесь сделать первый шаг. Потому что именно этот первый шаг приблизит вас. Мужчина дальше сделает свои шаги, он пригласит вас выпить кофе там, в кино, еще куда-то. Но вот этот первый шаг, так сказать, сломать лед, или да, угу. тронуть вот этот лед, вот, вот важно уже, особенно для девушек 30 плюс. А, то есть смелые они забирают лучших мужчин. А те, которые ждут, им остается то, что осталось после смелых. Да. Можно так еще сказать. Да. Да хотя бы, вот Ирина, добавлю, смелость хотя бы во взгляде иметь, хотя бы дать мужчине сигнал, возможность, потому что если женщина на него не смотрит или прячет от него взгляд, он как ее считывает? Он считывает, что она либо занята, ну, замужем, либо она не хочет знакомиться. Вот и все. Ну, хотя бы, ладно, сама не можешь подойти, но хотя бы дай сигнал. Вот это надо уметь да, да да мужчины тоже получили очень много опыта уже к своему возрасту но ну, мы не говорим там о 20-летних ребятах mm -hmm. да но ну, я думаю что и 20-летние уже там получили опыт когда женщина говорит да пошел ты mm -hmm. да? или там отстанет от меня там да женщины позволяют себе считают что это нормально голливудские фильмы в нас кстати включают это убеждение что можно так общаться с мужчинами mm -hmm. вообще по большому счету нужно даже отказывать с уважением к мужчине нужно понимать что уважение к мужчине это очень важно во всяком случае для того чтобы не испортить себе карму не ухудшить себе карму да? mm -hmm. То есть уважительно нужно разговаривать даже если мужчина не прав даже если что-то он делает не так мы отвечаем за наши поступки перед вселенной перед божественными составляющими и если мы разговариваем с мужчиной в его лице мы разговариваем со всеми мужчинами да можно так еще сказать еще такой момент я хотела добавить тоже там раз уж я дорвалась да, да, да. про то что не все женщины планируют ребенка в отношениях да, на ну, том кто-то уже второй, кто-то третий раз замуж выходит дети уже есть уже не планируют и тогда важно чтобы в цели стоял духовный ребенок то есть совместное какое-то творчество вместе с мужчиной да. вот ну например у моей дочки, они там любят путешествовать, кроме ребенка, у них еще там еженедельные какие-то прогулки по другим городкам, по музеям, по каким-то красивым местам природы, какие-то водопады смотрят, да? то есть у меня с мужем тоже мы любим ездить, но сейчас мы немножко меньше путешествий ездим, то есть это тоже может быть сверхцелью, вместе путешествовать, mm -hmm. да смотреть мир, развиваться, потому что человек, который уехал в путешествие, который вернулся с путешествия, даже если это одного дня путешествия, это два разных человека. Это тоже дает рост, личностный рост для обоих в паре. Если что-то хотят сделать, например, вот у моего мужа 4 гектара, я ему говорю, надо, чтобы сделать эти все 4 гектара красивым парком. Вот прям, чтобы пришел и получаешь удовольствие от той красоты, которую наблюдаешь у нас. Красивые, красивая в горах местность, только вот навести порядок вот на территории нашей. Mm -hmm. да? И мы с ним реально этим занимаемся. То есть это вот наше творчество. И это была моя мечта, когда ты там в 90-х годах начиталась Анастасию. Mm -hmm. Наверняка многие знают mm -hmm. Владимира Мигре, который написал эту книжку. И вот у меня с тех пор была мечта гектар. Но вселенная изобильна, у меня муж с четырьмя гектарами. И вот мы сейчас вот в этом направлении работаем и это прям вот реально я там расслабляюсь перезагружаюсь это очень классное состояние и творчество в котором мы оба растем То есть ему недавно прислала фотку там 6 лет назад какая дача была да и вот какая сейчас она когда мы уже там вложили много нашего времени труда способностей прошли какие-то там ролики, чтобы это все сделать там, да? И он говорит, вот это да! То есть он даже не замечает этого. И вот очень важно именно женщине вот это показать до и после картинку, да? Да. И э, во многих моментах, которые мы создаем со своим мужчиной, очень важно, чтобы мы ему время от времени показывали от, до и после, до и после. И э, мужчина тоже начинает видеть свой рост рядом с нами. Хорошо, вот это я хотела добавить. То есть вот этот духовный ребенок. Кто-то пишет книгу вместе, кто-то тренинги начинает вести вместе. То есть у меня есть пары, которые уже э, женились не так давно, и они начинают вести тренинги, раскрывают свои способности. Это очень важно. То есть э, а, вот еще я хотела добавить. Голливудские фильмы там, вот, э, вот это вот. Э, Тема на потребление, да? угу. на потребление, что люди должны только там потреблять. То есть вкусно поесть секс, и вот хватит, угу. да? родить детей, посадить дерево, там, построить дом. То есть это минимум, который должен сделать человек. Дальше, выполнив эту программу минимума, он должен уже после этого себя реализовать как человек. То есть дерево, дом и рождение ребенка это еще не дает возможность человеку называть себя по праву человеком то есть человеков, да то есть какая-то мудрость должна быть какое-то творчество должно быть у каждого человека есть свои какие-то способности которых нет ни у кого больше и он должен просто суметь это все раскрыть и вот в этом мире в этой своей жизни сделать что-то такое что вот человека не будет а люди приезжают любоваться каким-то этим творчеством либо его книга читается там веками да. Либо, я не знаю, картину его смотрят веками, либо какие-то знания передает, да, там, долмены, допустим, uh -huh. да, тоже передаются знания, то есть они не были написаны в книгу, но, тем не менее, знания передаются по разным тенденциям. И у каждого человека есть свой какой-то уникальный опыт, который он прожил за жизнь, иногда не за одну жизнь, а за несколько, и он может поделиться этим. И это нужно вот ставить в сверхцель, да, то есть Паре развиваются быстрее. Двое человек под одной крышей, в ведических писаниях написано, могут исполнить любые свои желания. Вот это должно быть целью э, сделать что-то полезное для этого мира, чтобы мы не были просто потребителями, чтобы не включалось в нас вот это вот только потребительство. Да. да. Хорошо, я добавила все, наверное, что я хотела. Хорошо, что мне вспомнились эти мысли. Как попасть к вам в работу, Ксения? Все просто. Написать мне личное сообщение в ВКонтакте или в Телеграм. Ага. Под видео будут Контакт и Телеграм. Кому какой, какая соцсеть нравится. И Ютуб. Вы не развиваетесь? Нет, еще пока не развиваю. Как-то вот технически еще не подготовлена к этому. Хорошо. Ну, это значит еще впереди. Да? Да. Хорошо. Есть ли у вас какие-то бесплатные диагностики или какие-то встречи, чтобы вот прийти с вами познакомиться, посмотреть? Разумеется. Чтобы, чтобы вы посмотрели на человека, подходит вам человек для работы, не подходит. Да. Расскажите об этом поподробнее. Первая консультация, знакомство и, и в то же время консультация, это вот как раз она бесплатная. Она минут 30-40 занимает времени, и э, здесь мы знакомимся с человеком, mm -hmm. я узнаю проблему понимаю, куда хочет человек прийти, если он хочет, бывает такого, что он никогда не хочет, вот и уже обоюдно решаем, что мы будем, то есть я предоставляю возможности несколько как бы, да, возможностей человека куда привести с моими знаниями и человек уже делает выбор. Вот. Uh -huh. Uh -huh. У вас есть программы на несколько месяцев работы с человеком? Да, на три месяца. Есть на три месяца, но они mm -hmm. тоже разные. Есть а, пакет слушателей, можно просто прослушать. А, ну, ну, выполняя, естественно, задания, а, хотя бы отчеты писать, потому что mm -hmm. не всем мои задания подходят. Такие, это такой курс, ну который, не знаю почему, но некоторых... А, ну, люди некоторые... Не могут преодолеть себя, даже вот с сайтами знакомств работать, да, не могут преодолеть, взаимодействовать mm -hmm. со всеми мужчинами. То есть есть, ну, это внутренняя работа психологическая, я-то понимаю, да, но я не психолог, я не работаю с глубин, глубинными, да, погружениями. А, mm -hmm. а у некоторых людей, у женщин, бывает а, какая-то проблема, а у них отторжение мужчин идет, и а, с этим... Уже я, конечно, не точно не смогу помочь. Здесь должен работать психолог. Вот. А, я вообще... Свой курс, он рассчитан, конечно, на три месяца, но его можно проходить хоть год. То есть ну, так, как комфортно каждому человеку. Потому что информация и те знания... Своей это перепрошивка новой модели взаимодействия. Она достаточно сложная, особенно для женщин, которым уже а, больше 45 пяти. Потому что мы воспитывались на другой модели взаимодействия. И, нам, и у нас другой опыт есть. Да? И нам сложно перестроиться, чтобы начать научиться взаимодействовать с мужчиной по-новому. И у всех каждая индивидуальная скорость. Поэтому три месяца это как бы вот стандарт такой. Но может человек и больше времени потратить на это. Да, каждый уникален, поэтому кому-то надо действительно год, а кому-то, может быть, и трех месяцев хватить, и может даже быстрее сделать эти практики, чем да. Да, согласна. То есть каждый человек приходит со своим уровнем. И здесь, конечно, ничего Есть ли такие люди, которым вы отказываете? Да, есть такие люди, но ну, это, конечно, очень редко бывает, потому что я ну, как бы умею находить подход к каждому человеку, но есть такие люди, которым я могу отказать, и это как раз вот из той категории, которые понятия не имеют, чего они хотят, и у которых очень глубокие проблемы психологические. Угу, угу. Хорошо, поняла. Благодарю вас, Ксения, за нашу сегодняшнюю встречу. Мне было очень интересно. Я для себя тоже взяла кое-что новенькое, полезненькое, копилочку. Спасибо, это взаимно. Благодарю, что вы согласились. Благодарю, что вы согласились сегодня прийти. И э, все контакты будут э, под видео. Подписывайтесь на мой канал. Э, пишите свои комментарии, пишите свои вопросы. У нас будет, будут новые встречи с интервью с разными специалистами по отношениям, по деньгам, по здоровью, по всем темам, которые чаще всего являются такой составляющей частью для счастья женщины. Благодарю вас тогда, Ксения. Да. Всем большое спасибо. Увидимся. Тоже вас благодарю. Всем большое да. спасибо. Угу. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. До свидания.